И хорошие у меня в основном были девушки, хорошие женщины работали. У нас было мало ребят, мало мужчин в педальском коллективе. И заодно научная работа. У меня к сегодняшнему дню где-то 13 книг вышли, да, 130 с лишним публикаций различных.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 Аделя Шемилова, Леонард Ленард Универньюз. Универ Ньюс.